Итак, друзья мои, давно обещанная практика цигун. Я ее для себя делю условно на три части. Первая часть – это разминочная часть. Вторая часть – энергетическая. И третья часть – это именно цигунка гимнастика. В общем и целом, все эти три части занимают ну, порядка часа. Час 15, как правило, если вы будете делать ее качественно. Если у вас утром нет времени для того, чтобы вот так всю практику сделать, у меня, кстати, тоже не всегда бывает это время, то вы можете делать две первые части, то есть разминочную и энергетическую. И, как правило, чередуйте. Допустим, вы один день делаете разминочную энергетическую, второй день делаете разминочную и гимнастическую часть. В принципе, те, кто вообще не знаком с цигун, те, кто вообще не делают по утрам зарядку, друзья мои, ну возьмите себе за правило. Каждый день делайте хотя бы часть разминочную, и это уже улучшит ваше здоровье, значительно улучшит. Но ну, это мой совет, а дальше вам решать, как поступать. Итак, начинаем с разминки. Я буду потихонечку комментировать то, что я делаю, и предлагаю вам сразу делать вместе со мной. Вот полностью вот эту практику. Первая разминочная часть. Мы немножечко ручки растираем, греем, потому что именно руки являются для нас таким мощным энергетическим началом. И есть смысл начинать сверху. Давайте сделаем такой легкий массаж головы. Вы только что проснулись утром, и немножечко взбодрите, пальчики ставите таким образом, вот как будто вы датчики запускаете. Да, и разотрите, разотрите хорошенечко. Цигун ⁇ это практика, это гимнастика, которая, собственно, не требует никакого лишнего напряжения. Мы все делаем плавно. Мы все делаем с любовью к себе, медленно, не спеша и без особого напряжения. Ушки не забудьте. Растереть шейку, не забудьте растереть. Вот таким образом. И возьмите и пошевелите кожу на своем черепе. Потому что голова это, по сути, ваш пульт управления вашим организмом. Насколько будут подвижны фасции на вашем голове, на вашем черепе, настолько будет подвижна вся ваша система Внутренне и внешне. Таким образом. Я еще сопрягаю практику цигун еще с некоторыми практиками энергетическими. Давайте поставим ладошку. Одна ладошка на лоб, другая на затылок. Делаем плавный, глубокий вдох. Можно глазки закрыть. Расслабленный выдох. И почувствуйте, как в голове у вас пульсирует Кровь приливает хорошо, приятно. От ладошки к ладошке импульсы приятно идут. И следите за дыханием. Дыхание у вас во время всей практики цигун. У вас все время расслабленное, глубокое и плавное. И когда ручки уже устали, вы делаете глубокий вдох. И обе ладошки соединяете вверху. И на выдохе сбрасывает напряжение, словно вы мусор снимаете с головы и меняете ручки. Та, которая была сзади, уйдет вперед, та, которая была впереди, уходит назад. И глубокое расслабленное дыхание. Несколько вдохов, выдохов. И когда вы понимаете, что хочется уже руки убрать, вы делаете глубокий вдох. Ручки соединяете вверху и на выдохе сбрасываете. И теперь вот так, немножко сгибая только ноги. Только ноги у вас находятся в напряжении. Вы вот так немножко подергаете ножками. При этом следите за тем, чтобы опять же дыхание ваше было расслабленное. И напряжены только ноги. Руки, плечи, шея, все части тела. Спина, все у вас расслаблено. Встряхните напряжение ночи. Может быть, вы плохо спали. Может быть, вам была неудобная постель. И это все напряжение нужно встряхнуть. И глубокими вибрациями, и вот такими мелкими. И еще раз глубокими. Если у вас руки напряжены, плечи напряжены, даже вот так их поднимите и сбросьте это напряжение. Шейка у вас должна быть длинненькая, красивенькая. А, как правило, шея укорачивается за счет того, что у вас все время напряжены плечи. И вы их вот так расслабьте. Хорошо. И периодически мы с вами будем вот такую позу принимать. Ладошки у вас находятся по центру, между пупком и вашей Частью вот лобковой. Вот здесь находится зона ЦИ. Подразумевается, что именно в этой зоне идет концентрация всей витальной энергии у человека. Это центр ваш энергетический. И вы немножечко его ладошками направляете в этот центр энергию. И дыханием вы тоже прокачиваете этот центр. Стабилизировали таким образом состояние. И теперь приходим уже вот к такой разминочной. Да, и еще сразу скажу, что цигун – это, как правило, три раза. Ну, то есть гимнастика для ленивых, да, и при этом очень эффективная. Мы делаем с вами все по три раза. Вы берете вот так ручку, да, замыкаете на ней вот такое колечко и делаете три раза. Раз, два, три. И поднимаете таким образом И здесь тоже три раза обхват. Еще раз три раза крутанули. Чуть-чуть легко прожали. Здесь тоже плечо не забываем проминать. И еще три раза. И прожмите, запустите, расслабьте фасции. И то же самое на этой ручке. И три раза делаем такое колечко. Мы с вами делаем немножечко в таком ускоренном режиме. Вообще цигун делается на такты сердечного ритма. То есть на плавное такое дыхание, расслабленное. Размяли мы с вами ручки. И теперь делаем такие похлопывающие движения в бок. Прохлопываем все ваши железы внутренней секреции. Пробуждаем организм. Вы видите, раз, поднялись, они опустились, поднялись, опустились. И то же самое по три раза. При этом следите за дыханием. Кулачок и три удара вы делаете. Смотрите, пока вы делаете три удара, у вас это происходит на вдохе. Три раза стукнули, вдох закончился. И вот так потом ладошкой проходите. Это выдох. Выдыхаем. Вдох. Выдыхаем. И перебегаем в эту сторону. Выдыхаем. Похлопали, шейку прохлопали, промассировали таким образом, плечи не забыли. Это вот приятное такое пробуждение организма. Вы видите, что очень много практик будет связано с тем, что мы делаем на вдохе и делаем на выдохе. Кулачками стучите себе в солнечное сплетение, пробуждаете солнышко в своей груди и при этом это делаете на вдохе. И на выдохе опускаемся, и центр ЦИ прохлопали На вдохе солнечное сплетение, выдохнули энергию, накопили в центре ци. Вдохнули, выдохнули. Теперь пробуждаем наш позвоночник. Вы проходите вот таким образом, приятными Такими пробуждающими ударами. Вот таким образом похлопываете. И, конечно, не забываем наши почки. Наш величайший фильтр организма. Вот кулачками руки не стоит, когда вы промассируете почки, не нужно в кулачки сжимать. Потому что иначе удары у вас будут очень сильные. Вы немножко расслабьте и делайте вот такие ладошки, как тряпочки. И вот по почечкам так прям побейте хорошо. массируйте промассируйте. И дальше мы спускаемся в ягодицы. И касаемся обязательно копчика, области копчика. Вы массируете ягодицы и не забывайте про область копчика. Дальше... Вы делаете такую штуку, вы массируете копчик, ягодицы, и это делаете на вдохе, на выдохе опускаем вниз и поднимаем по этой части, и то же самое три раза. Если у вас получается так, что вы на вдохе промассировали копчика ягодицы, а на выдохе опускаетесь вниз, и выдох закончился, просто задержите дыхание. Не торопитесь. И три раза мы сделали с вами заднюю поверхность наших ног. И теперь впереди мы массируем вот эти наши железа. То же самое на вдохе. Вдохнули. На выдохе массируем с вами наружную часть, вернее внутреннюю часть и наружную часть. На вдохе здесь и на выдохе пробежались таким образом. Тоже по три раза. Не забываем, конечно, о наших ножках, о ступнях. Я думаю, что вы уже знаете и в курсе, что на наших ступнях находятся точки, акупунктурные точки всех наших органов. И вот так поднимаем. И вторую ножку. Поэтому здесь можно не жалеть себя особо и вот так энергично, интенсивно прям постучите. Пробуждайте свой организм. И вот по сути такая разминочная часть цигун на этом закончена. Если у вас очень мало времени утром, то на эту пробуждающую часть у вас уйдет максимум 10 минут. Возьмите себе за правило хотя бы ее делать каждое утро. Чтобы перейти к энергетической части цигун, мы с вами сделаем несколько глубоких успокаивающих вдохов и выдохов, для того, чтобы ритм нашего дыхания стал более плавным. Ножки соединяем вместе. Ручки ставите таким образом. И начинаем снизу вверх. Поднимать энергию. На вдохе. Ладошки вперед. И почувствуйте, как будто вы вдыхаете энергию земли в свои ладошки. На выдохе возвращаем назад. И эта энергия теперь поднимается вверх по вашему телу. Три раза сделали, и делаем обмен, круговой обмен энергии, и переходим к следующей чакре. И Ваши ладошки находятся прямо напротив, по сути, напротив центра ци. И теперь то же самое на вдохе. Вы разводите руки. Представьте, почувствуйте, словно вот здесь, в этой чакре, у вас идет вот такой <смех>, воронка. Сзади происходит то же самое. Чакры имеют двух, двухстороннее разветвление такое. И когда вы делаете вот эту практику, вы словно расширяете. На вдохе словно расширяете эту воронку. Раздвигаете границы своего восприятия. Подхватываете воронку сзади. И на выдохе расширяете ее тоже. Вдох плавный выдох. И третий раз. Делаем вдох и расширяйте свою энергию. Не отдвигайте слишком сильно руки назад. Напомню еще раз, что цигун это когда вы чуть-чуть даете напряжение телом. Чуть-чуть. Если вы понимаете, что вот тут уже напряжение идет, все, возвращайте назад. Через 5-10 практик вы увидите, что у вас руки уходят гораздо дальше. Вот этим я и люблю, и ценю, и обожаю цугун. Что вроде бы мы не делаем особого напряжения, вроде бы мы не даем какую-то растяжку. И в то же время вы очень быстро заметите, как ваше тело становится пластичным, растянутым, легким. Потому что по чуть-чуть, не спеша. Как только мы сделали с вами эту практику, и теперь вы делаете такую, Вы словно захватываете энергию снаружи, вдыхая, и помещаете ее вот в свою чакру. Да? На вдохе захватили. Положили, выдохнули, захватили, положили. И пока вы выдыхаете, ручки идут вперед. Тоже три раза. Сделали, слегка нажали на пупок. И нажали напротив пупка. Вот здесь тоже точечка. И здесь нажали. И теперь плавно опускаем ручки вниз. Захватили пальчики ног и пальчики на, пальчиками руки, словно вот так вниз положите их и станьте на них ручками. И теперь на вдохе вы стараетесь выпрямить ноги. При этом у кого они выпрямляются хорошо, у кого не выпрямляются, ничего страшного. Чуть-чуть напряжения дайте. На выдохе расслабьтесь. Еще потянулись, на выдохе расслабились. И третий раз. Выдохнули. И поднимаем энергию вверх. Не торопитесь, потихонечку, потихонечку складывайте область солнечного сплетения. И то же самое на вдохе. Развели. Захватили. Подтянули на выдохе. Чуть-чуть вперед. Грудь. Плечки назад. Захватили. Еще разочек. Захватываем энергию и втягиваем в себя. Третий раз. Нажали в область солнечного сплетения. Нажали на сзади, сзади на спине на точечку напротив солнечного сплетения. И пальчиками вот так по позвоночнику вниз. И сделайте смешение своей энергии энергии окружающего вас пространства. Ладошки разводим и ставим вот в такую позу. Ручку вперед, соединяем вот так пальчики. И вкладываем энергию вот сюда, вот здесь есть у вас точечка такая, да, вот здесь тоже у нас железо внутренней секреции находится. И эту энергию положить сюда. И на вдохе вторую часть. И теперь вы делаете следующий процесс. Вдыхая, чуть-чуть нажимаете в эти точки. Вдыхая, чуть-чуть нажимаете на эти точки и выдыхая, отпускаете. И вот таким образом три раза. Область горла. Захватываем энергию на вдохе и направляем в область горла. Вот на эту ямочку нажимаем, переходим на шею нажимаем на аналогичную только сзади точку и опускаем энергию вниз. Поднимаем в стороны и область третьего глаза. Захватываем энергию. На вдохе притягиваем, на выдохе распределяем по всему телу. Сделали три раза. Нажимаем на третий глаз сзади, на аналогичную точку. пускаем вниз. И вот таким образом напитываем нашу чакру, которая находится в тенчике. Собственно, на этом заканчивается энергетическая часть. В конце гимнастической части мы еще сделаем одну практику, я вам на нее укажу. Если вы останавливаетесь на энергетической части и не делаете гимнастическую часть, то обязательно закончите вот той самой практикой, которая будет у нас в конце. И теперь мы с вами переходим к гимнастической части. Сначала начинаем с головы. Покрутили. Представьте, что у вас вот здесь находится такая точечка, которую вам максимально далеко нужно подвигать от вашего тела. И вы делаете просто такие медленные руковые движения. Не торопитесь. Следите за дыханием. И три раза в другую сторону. раза сделали, вернули голову в исходное положение. И теперь мы с вами делаем такую голова черепахи. Наклоняйте вниз, двигайте ее вперед и наверх, назад, вниз, вперед, наверх, назад. Возвращаемся в исходное положение. И теперь голова называется голова дракона. Поднимаете. Отводите ее как можно дальше назад, вверх. И вот таким образом вращаем. Все делаем по три раза голову голова дракона поворачиваем голову в бок максимально чуть-чуть не не напрягайтесь сильно мы все делаем с любовью и с удовольствием отворачиваете в сторону подбородочек вверх теперь представьте что вот это ухо у вас разворачивается к плечу вы наклоняете голову вниз ухо вниз и проводите ухом вот таким образом к этому плечу. Вверх. Теперь это ухо у вас идет к этому плечу. Вниз. В сторону возвращается сюда. И вот такие движения. И более плавно. Как только вы сделали три раза такие движения, и вы делаете еще следующее движение. И проворачиваете полностью в удовольствие. И возвращаем в исходное положение. Переходим к плечам. Сделаем три раза круговые движения в одну сторону, три раза круговые движения в другую сторону. Ручки поднимаем вверх и отводим их в стороны И работаем кистями. Три раза в одну сторону, в другую. Теперь собираем в локти. И теперь у вас работают и локти, и кисти. И в другую сторону. Теперь мы работаем плечами, но одновременно у вас работают и локти, и кисти. И в другую сторону. Три раза сделали, развели ручки. Одна рука у вас ладошкой вверх, другая ладошка вниз. И меняем ручки. И меняйте направление головы. Голова смотрит на ту ладошку, которая разворачивается. По три раза в каждую сторону. При этом чуть-чуть руки направляйте в стороны. Чуть-чуть растягивайте их. Сделали. Сделали. И теперь мы с вами делаем такое крылье аиста, словно вы подхватываете энергию снизу и захватываете вперед. При этом у вас раскрывается грудная клетка и вы делаете это на вдохе, на выдохе возвращаете, опять вдыхаете. То же самое в обратную сторону. Зачерпывайте энергию. Хорошо. Теперь мы с вами делаем... После каждого упражнения вы можете либо возвращаться в исходную позу, чтобы ручки немножко отдохнули, либо можете сразу переходить из этой позы, сразу переходить в активное следующую позицию, и поворачиваете только плечи, только верхнюю часть, то есть эта часть у вас остается на месте. Вы делаете вот такой разворот и по три раза просто покрутитесь чуть-чуть, давая напряжение в тело. Теперь вы разворачиваете ладонь, та ладонь, которая уходит назад, вы разворачиваете ее таким образом. И у вас получается вот так, встану, у вас получается вот такое движение. И то же самое, голову поворачиваете в сторону руки, которая разворачивается. Три раза сделали, и теперь мы делаем с вами обхват. Обе ручки, сюда рука уходит далеко, и вы делаете вот такой разворот. По три раза в каждую сторону. Переходим уже к позвоночнику. Точечка, которая у нас двигается, она остается у нас вот здесь на темечке. И вы складываете позвоночник, перемещая этот шарик, эту точку. Старайтесь в каждый позвонок ее перемещать и наклоняетесь таким образом. Не спеша, потихоньку, расслабляя ту часть тела, которая опущена у вас вниз. И прям расслабьте. Бросьте свое тело в расслабленном состоянии. Ножки при этом ровно. Теперь у вас точка находится вот здесь, и она тянется вверх. Немножко постойте в таком положении и начинаем собираться вверх. Точка у вас перемещается, и каждый позвонок, куда перемещается точка, он поднимается, стремится вверх, как можно дальше от тела. с вами выпрямляемся, и как только вы достигаете полного выпрямления, ручки поднимаем вверх, складываем вот таким образом ладошки, и теперь у вас эта точка находится вот здесь, в ваших ладошках, и вы ее смещаете как можно дальше от тела, то есть тянитесь вот так ручками Не торопитесь, делайте аккуратно. Если у вас есть заболевание позвоночника, тем более аккуратно. Ручки сложили и чуть-чуть прогнулись, вернули, сделали замочек, вернули руки вниз, смещаем их параллельно полу и теперь делаем вот такие движения в эту сторону. В эту сторону. Теперь вы, мы с вами прогнемся чуть-чуть. Да, и сделаем вот такой разворот. Попробуйте. У вас, смотрите, эта нога прямая, это чуть-чуть согнута. И когда вы делаете разворот ладошками, вы вот словно подныриваете. Вот таким образом. Да, вы выходите на вот эту ногу в упоре. Раз и проводим теперь с этой ножкой делаем то же самое и проводим ладошками вот таким образом и теперь мы с вами делаем следующее смотрите, вы положение рук не меняете да? оно у вас так и остается и вы прокручиваете здесь вы доходите до этой точки ножка меняется Голова подныривает. И теперь поднимитесь чуть-чуть выше. Еще чуть-чуть выше. То есть с каждым витком у вас получается чуть-чуть выше вы поднимаете ладошки. Чуть-чуть выше. Словно подкручиваете вот этот виток. И вы доходите в конечном итоге вот до самого верха практически и останавливаемся, пускаем ручки и можно немножко вот опять передохнуть и все время в руки возвращаете, если вы хотите отдохнуть, вы все время руки возвращаете вот в это положение. Теперь мы с вами делаем круговые вращательные движения, то есть мы с вами уже спускаемся вот в, к этой части. Да? К поясничному отделу. Здесь вы можете либо руки поставить вот сюда в бок, да, либо просто их вот так опустить таким образом. И наша с вами задача, мы вращательными движениями, не спеша, вот верхнюю, так, среднюю, точнее, часть нашего, нашей спины немножко вот так прокручиваем. В одну сторону и в другую сторону. Размяли. Теперь мы с вами переходим к нашему крестцовому отделу. Для этого можно ножки поставить чуть-чуть пошире. И теперь представьте, что у вас вот в области вашего копчика находится вот та самая точка. Которую надо как можно дальше держать от, основ... от центральной оси. И вы вращаете вот таким образом. Старайтесь, чтобы верхняя часть позвоночника осталась неподвижна. И вы вращаете только нижнюю частью Три раза в одну сторону и три раза в другую сторону. Если вы чувствуете где-то напряжение, где-то у вас, может быть, суставчик не очень хорошо работает... Не форсируйте это напряжение. Чуть-чуть вращайте. Легко. Вот таким образом. Завтра будет немножко легче. И так с каждым днем будет лучше, лучше, лучше вращение. Остановились. И теперь тоже немножко присели. И Теперь мы с вами будем вращать только копчиком. Следите за своим дыханием и старайтесь, чтобы вот эта вся часть у вас была неподвижна. И только нижними позвонками вращаем три раза в одну сторону и три раза в другую сторону. Восстановили дыхание, если оно у вас сбилось. И снова немножко на ширину плеч поставили ножки. Когда вы ставите ноги на ширину плеч, следите, чтобы ступни у вас были параллельны друг к дружке. И делаем вот такое приседание. И пальчики... Большие пальцы обоих рук поставьте вот сюда, в область третьего глаза. Руки уприте в колени. И таким образом расслабьте и плечевой пояс, и весь позвоночник. И немножко вот так покачайтесь. Постарайтесь так, чтобы упор у вас был рук на колени и вот на пальцы. И плечи тоже расслабьте. Максимально расслабьте. Вот такие легкие покачивания. И расслабляют ваше тело. И одновременно придают такое легкое состояние спокойной концентрации. И теперь мы делаем с вами чуть-чуть слегка растяжечку. Мы один, одно колено уводим вперед, другое в бок. И вот так покачайтесь. При этом у вас руки расслаблены, спина расслаблена. Видите, локти идут вслед за коленкой. И вы чуть-чуть растягиваете и плечевой и пояс, и руки. И ноги тоже остаются в таком легком, таком напряжении. Теперь сделаем вот такой перекат. Тут можно либо руку вы можете оторвать, либо пальцы оторвать. Ну и сделать вот такую растяжку ног. отдохнули и заметьте мы все делаем плавно не торопясь не спеша поставьте упор распрямите ноги покачайтесь таким образом и поднимаемся и чуть-чуть вот так, таким образом чуть-чуть прогните крестец выгните его Вперед. Вы почувствуете приятное ощущение, как энергия поднимается вверх. Чуть-чуть натяжечку дайте. Теперь смотрите, вот это следующее упражнение очень важно. Вы соединяете ножки вместе и делаете такую вещь. Раз. Раздвинули. Два. Три. Три. Вот так как остановились ваши ноги, вот это максимальная ширина, больше ее не нужно, ноги расширять при этом упражнении. Это максимальная ширина, чтобы вы и растянули а, вот область крестца, и в то же время, чтобы у вас суставы не выскочили. Поэтому именно вот так вот делать Раз, два, три. И теперь делаем следующее упражнение. Когда вы это делаете последовательно, одно за другим. Упражнение. Оно у вас получается плавно, красиво, синхронно и очень так мелодично даже. И делаем такое поднятие энергии. Вверх. И одновременно садимся. Присаживайтесь настолько глубоко, насколько сможете. При этом следите за своим позвоночником. Он должен быть ровным. И возвращаемся. Когда вы возвращаетесь в это положение, тоже чуть-чуть крестец вперед. Растяните, раскройте вот, вот, вот эти части своего тела. И еще раз хватаем и смотрите, теперь следите за дыханием. Вы подхватываете энергию, поднимаете вверх ее и делаете вдох. И возвращаетесь, делаете выдох. И третий раз. Теперь в, одну, в один шаг разворачиваете ступени сюда. И теперь мы делаем упражнение, которое поможет вам еще больше раскрыть ваши косточки. И возвращаемся и выгибаемся. Тоже следите за дыханием. Чуть-чуть приседаете в коленках. Ручки тянете вперед. Это мы делаем на вдохе. И выдыхаем. И третий раз. чуть-чуть прогнитесь. Вот таким образом мы с вами с... С позвоночником закончили, теперь переходим к ногам. Не забываем, что ножки тоже очень важно Поднимайте ножку вверх и работаем только ступней. Три раза в одну сторону, три раза в другую сторону. Теперь работаем с вами в коленке и в то же время вращаем ступней. И три раза в другую сторону. Теперь смотрите, следующее упражнение делайте очень аккуратно, но в то же время эффективно старайтесь. Вы вращаете одновременно и коленом, и ступней, и в то же время делаете вот такие движения, очень аккуратно. У нас не стоит задача вырвать сустав, у нас стоит задача его чуть-чуть размять, вот таким образом. Если вы падаете, ничего страшного, придержитесь, Таким образом делайте вращательные движения. Три раза сделали. Ножку расслабленную в сторону и поставим чуть-чуть. И опустили. То же самое, это мы все делаем с вами на вдохе. Сделайте шаг немножко в сторону, если вам что-то мешает. Следующую ножку. Ступня в одну сторону, ступня в другую сторону. Коленочка. И теперь вот такие вращательные движения. И в другую сторону. <coughs> в сторонку отвели, подняли, поставили. И опустили. Теперь смотрите, работаем только пальчиком, только ступней. Первое упражнение мы разворачиваем. Помните, как в детстве нас учили? Мишка коса лапы. Полесо идет. Вы разворачиваете ступню. Немножко вот так ее можете даже походить. И потом разворачиваете наружу. Когда вы... Работайте ступнями, следите за тем, чтобы напряжение у вас было до коленки. То есть не надо вот здесь как-то сработать, да? Только до коленки. И чуть-чуть напрягаете. Второй раз. И третий раз. И следующее упражнение. Представьте, что вы пальчиками загребаете карандашик. И ваши пальчики ног вот так должны максимально, как ручки, да, загрести. Вы свернули, распрямили и поднялись на носочках. Опустились, пальчики сжали, распрямили, поднялись. При этом ручки ваши могут либо просто вот в таком свободном положении быть, либо можете на пояс поставить. И три раза сделали это упражнение. Собственно, на этом гимнастика цигун заканчивается. Теперь то самое важное заключительное упражнение. Напомню, если вы решили, и у вас, либо у вас нет времени, либо вы решили, что вы делаете только разминочную часть, энергетическую, то это упражнение вы делаете в заключении энергетического части. Ну, либо вот мы делаем в заключении вообще всей практики цигун. Вы успокаиваете дыхание. На вдохе поднимаете руки вверх друг к другу и представьте что вы поймали шарик оттуда из космоса божественный энергетический шарик и вы его держите в руках чуть-чуть подтяните ручки вверх словно вы его ловите вы накапливаете энергию и вот вы его поймали и ваша задача вращать вот только корпусом вы сейчас будете вращать только корпусом ни ногами, ни коим образом, только корпусом. Поймали шарик и начинаем делать сначала первый оборот против часовой стрелки. Вы словно собираете энергию вокруг и в то же время орошаете все вокруг себя вот этой божественной энергией. Чувствуете, как шарик становится больше, плотнее. Делайте это не спеша. Становились И теперь тоже три раза по часовой стрелочке. Приседаете. Поверните шарик и оросите себя этой энергией. На этом наша утренняя гимнастика, полный комплекс целун, заканчивается. Собственно, ничего сложного. Бодрость, энергия, удовольствие. Вот так приятно начинать свой либо рабочий, либо выходной день. Будьте здоровы, удачливы, самое главное, счастливы. Пока. Пока.